Всем привет, с вами Макс Репьев и я в Дубае. Приехал я сюда на недельку, может быть на две для того, чтобы познакомить вас с недвижимостью, которую вы здесь можете приобрести, рассказать о перспективах самого города, рассказать, как вы можете получать здесь пассивный доход, рассказать, как вы можете инвестировать в стройки, сколько это стоит, потому что в последнее время действительно приобретение заграничной недвижимости стало очень актуальным вопросом. Именно поэтому я нахожусь здесь, потому что самое главное, вы здесь приобретаете недвижимость в долларовом эквиваленте и это очень очень важно на сегодняшний день. Как для сохранения денег, так и для пассивного дохода, так и для инвестирования. В общем, для всего, для всего, для всего. Почему Дубай? Вообще, почему я именно здесь нахожусь? Во-первых, потому что у меня здесь есть партнеры, и они старые. И начали заниматься мы Дубаем примерно 4 или 5 лет назад. И мне очень нравится этот город. Я действительно считаю его очень интересным. С правильными решениями с точки зрения налогообложения и всего-всего. Вы только вдумайтесь, как ребята гениально поступили. Они для ряда сфер сделали нулевой налог, то есть, например, IT-компании здесь могут работать без налога, вы, например, можете сдавать недвижимость здесь в аренду и точно так же не платить налог с дохода. Насколько это гениально? Я поначалу думал, что, блин, какая-то бредовая идея, то есть ребята на твоей территории зарабатывают бабки, но при этом они тебе ничего не отдают. А потом, когда в это все вник, понял, насколько это гениально. Они тем самым заманивают сюда огромное количество людей, создают им хороший бизнес-климат для того, чтобы они здесь развивались и росли. Но при этом не берут с них никаких пошлин. А деньги, которые они здесь заработали, они здесь же и тратят. А в Дубае можно купить вообще все. Все, что вы можете себе представить, все здесь есть при этом в наличии. Не под заказ. Золотые айфоны, золотые бугати. Все, что хотите, все есть. И много реально очень крутых государственных решений. И вообще Дубай, мне кажется, очень перспективный город, потому что они соревнуются сами с собой. Как бы это забавно ни звучало, но они построили вот сейчас Бурж Халиф, вот она в принципе находится, так вот они сейчас же делают еще один новый даунтаун, там чуть подальше где сами же себя хотят переплюнуть и построить еще здание более высокое, и именно это сюда привлекает туристов, именно это привлекает сюда молодежь просто чтобы посмотреть, блин, ну что же они там исполнили, вообще в Дубае построили самое большое здание, вот оно в принципе находится, самый большой аэропорт самый большой аквариум самое большое колесо обозрения Самая большая, по-моему, семизвездочная гостиница Короче, у них тут, ну реально, мания гигантизма Они этим самым привлекают к себе людей А вот недвижимость, кстати, стоит не сказать, что сильно прям отличается от Сочи Я вот сегодня переводил именно на нынешний курс из доллара в рубли И вот мы сейчас находимся в районе, это бизнес-бэй Да, это даунтаун Дубая, вот опять же Бурж-Халифа То есть здесь собралось действительно большое количество офисов Есть просто апартаменты, отели и так далее То есть это место движниковое так вот, здесь средняя цена квадратного метра 500 тысяч рублей. 500, там 600, 700, ну как бы... В Сириусе, чтобы вы понимали, да, по-моему, есть уже многие объекты, которые стоят 500-700. Сочи парк, по-моему, на северном склоне Бытки в Сочи точно подбирался к сумме в 500 тысяч за квадрат. А здесь, вот, пожалуйста, вам Дубай со средней ценой также в 500 тысяч за квадратный метр. Но, опять же, они здесь ее не считают по квадратному метру, а считают именно за стоимость самого изделия. И это правильно. Но... Один большой плюс, а для некоторых из вас может быть оказаться и минусом, что в Дубае они строят вот эти клетушки по 15-10 квадратных метров, как вот мы недавно встречали в Сочи 10-метровую квартиру. Здесь минимум, который вы можете встретить, это 38 метров, но ее нужно еще поискать, это будет студия. А в основном да, здесь планировки Начинаются от 50 квадратных метров Здесь в бизнес бэй вы можете Купить квартиру начиная от 400 тысяч долларов На сегодняшний день В рубли конечно можно перевести Это примерно 40 миллионов рублей Но Огромный плюс, что здесь есть действительно человеческие рассрочки. При этом с этих же самых квартир вы можете купить ее в рассрочку и сразу же получать с нее доход. Да, кстати, забегая вперед, скажу сразу, что это не самая дешевая недвижимость здесь. Это просто в качестве примера. А вообще, если разбираться именно в недвижимости Дубая, то минимальный прайс – это примерно 400 тысяч дирхам. Это 12 миллионов рублей на сегодняшний день. Но вы должны понимать, что это будет не здесь. То есть это не в Бизнес Бэй, это не на Дубай Марине, это где-то вот там вот подальше, в каких-нибудь домах, типа вон тех, пожалуйста, можно найти. 400 тысяч дирхам, но опять же все это можно купить в рассрочку. И вот давайте сейчас про эти рассрочки с вами поговорим. Так как мы с вами люди, которые любят сращивать разные схемы, вот я вам просто расскажу одну, которая мне пришла уже сегодня. Есть ряд застройщиков, которые дают вообще прям сладкие рассрочки. Но средняя рассрочка это 30% первоначального взноса. Есть, где встречается и 20%. Но тем не менее, вы уже за эти деньги можете купить реально готовый объект, который можно уже реально сдавать в аренду. Есть разные схемы этой самой аренды, мы сейчас с вами поговорим про такие более консервативные, это 7% годовых, которые дает вам застройщик. Смотрите, как это выглядит. Вы покупаете квартиру, вот сразу просто возьмем с вами бизнес-бэй, вот здесь 400 тысяч долларов вывалили, 40 миллионов рублей, 15 миллионов нужно внести сразу. На эти самые 15 миллионов рублей, вот сколько вы внесли, на это и будет насчитываться эти самые 7%, то есть, конечно, выгоднее вам сразу внести полную сумму. 7% а с 15 миллионов это примерно 1 миллион в год вы будете получать, опять же в долларах то есть это примерно 10 тысяч долларов. Можете пересчитать это через год, сколько это будет. Потому что в нынешнее состояние, вы понимаете, у нас доллар там постоянно скачет. Лучше давайте считать в них, потом вы будете пересчитывать, если вдруг вы посмотрите это видео через там, месяц, два, год, 10 лет и так далее. Итак, 10 тысяч долларов или 1 миллион рублей у нас получился с вами пассивного дохода на сегодняшний день при вложении 15 миллионов. Если мы внесли всю сумму, то у нас получается 30 тысяч долларов в год. Или 3 миллиона рублей вы будете получать со сдачи именно с пассивного дохода. Застройщик сдает, вам деньги пересылает. Но при этом всем, еще же недвижка в Дубае действительно растет в цене примерно на 10% годовых. И смотрите, какой интересный момент получается, если вы покупаете ее в рассрочку. Квартира-то стоит 400 тысяч долларов, а первоначальный взнос, вы за нее заплатили 12 миллионов рублей, исходя из 30% первоначалки. А квартира-то дорожает вся, а не только внесенные вами средства. То есть получается 10% вам дают... 40 тысяч прироста в долларах ежегодно. И при этом еще 10 тысяч долларов вы получаете в качестве пассивного дохода, если вы сдаете этот самую квартиру через застройщика. И смотрите, какой интересный момент получается. Вы же покупали квартиру не за полную стоимость, а в рассрочку, и внесли 120 тысяч долларов. Так вот, на эти самые 120 тысяч долларов у вас получился прирост плюс 50 тысяч долларов. хреновый, да, такой процент годовых еще и в баксах? Но, опять же, нужно, конечно, будет перепродать эту квартиру, потому что иначе вам придется платить расстрой Нужно найти, во-первых, апартамент, который будет уже готов, который можно будет сразу сдать. Но, опять же, мы завтра с моими партнерами пойдем смотреть такие апарты вот здесь. То есть там минимальная цена миллион четыреста дирхам. А дирхам на сегодняшний день стоит 30 рублей. То есть получается 42 миллиона. Вы приобретаете недвижимость здесь на бизнес-бэй. Как вы понимаете, да, это ну, действительно место притяжения для всех. И уже можете ее эксплуатировать. Там мы уже будем более подробно рассказывать о том, сколько это все стоит, какой пассивный доход с этого можно получать, как это можно потом в дальнейшем перепродать. Вот это время, сколько я буду проводить в Дубае, будет посвящено именно недвижимости и всему-всему. Но сегодня мы с вами говорим, в общем, почему интересен Дубай, куда он будет развиваться. И, кстати, здесь очень интересный момент. Ребят очень сильно подкосил ковид. И пик стоимости у них был на 2015 год. И это, грубо говоря, как в акциях сейчас смотреть. Сейчас Дубай находится в просадке. Его можно покупать, опять же, потому что в долларах он будет прирастать. А для российского рынка на сегодняшний день нужно куда-то пристроить деньги. И, кстати, забегая вперед, еще хочу сказать, что если вы думаете, нельзя перевести куда-то сюда деньги, именно валюту, нет, на самом деле, в этой никакой проблемы. Я не буду сейчас рассказывать именно в общем, как это все делается. Просто знайте, что это возможно. Если вам интересен Дубай, это все сращивается, причем очень быстро, и никаких проблем в этом нет. Так вот, инвестиционная привлекательность, если так смотреть, то это, грубо говоря, как акция. Сейчас Дубай находится в просадке, потому что его очень сильно подкосил карантин, и в мире сейчас происходит гиперинфляция. Ну, точнее, она уже произошла, и много на что цены вообще подорожали. На ноутбуки, на автомобили, на недвижимость, на гаджеты, да даже вот на яхты наверняка цены тоже выросли. Потому что в мире деньги стали сами по себе стоить дешевле. И сейчас как раз-таки Дубай отрастает дальше. И экспо, вот, про которое очень много почему-то говорят, что после экспо народ отсюда уедет. Я сейчас хочу провести глупую аналогию Сочи, но, тем не менее, я считаю, что она уместна. Экспо – это как в Олимпиада в Сочи. Толчок для города, чтобы привлечь сюда огромное количество людей. Просто, ребята, приедьте, посмотрите, возможно, вам у нас понравится. А когда они сюда приезжают, они говорят, а у нас налогов еще нет вот на ряд на сфер, у нас вот здесь хорошо, мы вот тут в этом развиваемся. Подумайте, может быть, останетесь. То есть мы для вас условия тут сделаем хорошие. И самое главное, что они действительно это делают. И что они все деньги, которые получают, вкладывают сами в себя же. То есть если вы купите недвижимость, вы заплатите налог. Он, кстати, здесь 4%, сразу вам говорю, со стоимости. И эти 4%, которые они заберут себе, они вкинут в себя же. И построят башню, новые какие-нибудь насыпные острова. И это будет привлекать, привлекать, привлекать туризм. А если здесь есть туризм, если здесь есть постоянно привлекающаяся публика, которая едет сюда и что-то там покупает, еще что-то делает, развивается, то город растет. Поэтому экспо, когда закончится, отсюда народ не уедет, а наоборот приедет еще больше. И сейчас мы видим действительно текучку, огромную текучку людей, которые здесь вот прям оседают, оседают, оседают. И очень круто в связи с последними событиями, что Дубай аполитичен, и он открыт для всех американцев, русских, итальянцев, казахов, австралийцев, приезжайте сюда все, только не собачьте здесь между собой, потому что если пособачитесь, то вас просто отсюда депортируют. А так, пожалуйста, развивайтесь, давайте вместе двигаться, в общем, все, все, все, что хотите, делайте. Только не ругайтесь и давайте вместе будем кайфовать. И здесь действительно спокойно. Вот мне мои партнеры сказали, что ты можешь спокойно здесь оставить телефон, вернуться за ним завтра, и он останется лежать на этом же месте, потому что он, во-первых, здесь никому не нужен, а во-вторых, если ты что сваруешь, то, то... ай-яй-яй. Кстати, весь город в камерах, поэтому нарушай. Здесь крайне невыгодно И ребята просто вот живут, кайфуют И дорожат тем, что у них есть И еще хочется отметить такой большой плюс Вот пока еще есть вот этот вот эйфория от первых впечатлений Я здесь не был сколько, четыре года Что Дубай вот реально вкладывает деньги в себя Это же просто вся была пустыня раньше А они создают парки, скверы У них не заканчиваются тротуары То есть у них все происходит А, еще, кстати, один очень интересный момент Вот мои партнеры сказали, что вот здесь вот Будет стартовать стройка через два дня вот здесь. Но при этом цены и планировки не знает никто. Знает только застройщик. У них очень интересная схема приобретения недвижимости с котлована. Именно на старте продаж. То есть ты должен внести депозит для того, чтобы тебя поставили в очередь. Открывается старт продаж. Вы смотрите, что вообще там есть. Если не нравится, то вам деньги возвращают. Если нравится, то покупаете. И деньги, которые вы изначально внесли в качестве депозита, они включены в стоимость. Прикольная тема. Можно попробовать. У нас, конечно, это все выглядит по-другому. Мы изначально знаем среднюю стоимость в районе. Нам дают планировки. Мы примерно понимаем, сколько это будет стоить. Здесь примерно не понимает никто. Но через два дня старт. Поэтому, кстати, если интересно, Можете поучаствовать, ну хотя бы просто оповестить, например, интересно недвижимость Дубая. И я попрошу просто наших партнеров, чтобы они составили максимально интересные инвестиционные предложения именно в перепродажу сейчас. А именно с точки зрения получения пассивного дохода. Если, короче, интересен Дубай, можете, в принципе, скинуть свои контакты. И я попрошу ребят, чтобы они сделали подборку именно потому, что вообще интересно. Во-первых, это недвижимость, которая стоит примерно столько же, сколько и в Сочи. В Сочи вот такого класса дома будет стоить дороже, чем здесь. Монтера, например, да, стоит там 2 миллиона плюс. Многие объекты перевалили уже за эту цифру. Здесь даже с учетом подорожания доллара в последнее время 500 тысяч за квадрат. Вот тут. Бизнес-бей. Бурж-Халифа стоит. 500 тысяч за квадрат. Да, здесь просто площади больше, но и здесь вам даются рассрочки. И вы сразу можете эксплуатировать эту недвижимость И как-то ее реализовывать И получать с нее пассивный доход Поэтому, господа, мы в принципе будем еще Очень много объектов сейчас в Дубае снимать Смотреть, что вообще здесь есть Я буду более подробно рассказывать В общем, вам информация предварительная такая Но если, как говорится, деньги жгут ляжку то вы можете написать уже, и я попрошу просто партнеров, чтобы они подготовили вам максимально интересное предложение. С каждым из вас обязательно свяжутся, разжуют почему, что, куда интересно. То есть никто не будет вас здесь засаживать, что бери, бери, бери, бери, давай скорее, а то сейчас завтра не будет. Нет, такого нет. Наша задача сейчас здесь вместе с партнерами дать вам аналитику, чтобы вы поняли и посмотрели, насколько вам этот рынок интересен, а дальше вы уже будете понимать, хотите вы покупать это или нет. Предварительная информация вам дана, Ждите следующих видосов, следите за каналом. И еще раз повторю, что мы за мир во всем мире. И то, что происходит сейчас, конечно, хочется, чтобы быстрее закончилось. Ну и я пожелаю вам, как обычно, удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.